Давненько в мои руки не попадали душноватые стволы, коим является Макаров. Просто какое-то нереальное количество сборок можно на нем организовать, и каждая вариация будет играться по-своему. Я всегда, дорогие друзья, придерживаюсь одного простого правила в сборочках – не навредить. Посмотрел, значит, я ваши комплектации на Макарыч, которую вы мне прислали под данным постом в Телеге, и понял, что все совершают одну и ту же ошибку, из-за которой ваш второстепенный приятель раскрывается не на полную катушку. Короче говоря...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 В колде Макаров имеет большое количество модулей направки в темп стрельбы. По моей статистике, обычный пользователь берет Макарыч вот в таком вот порядочке. Перк Акимба, как завещал Макс Пейн. Автоматический ствол, чтобы из пистолета сделать коллаж, Легкий курок, чтобы бафнуть темп стрельбы. Нам же мало автоматического ствола, не правда ли? Магазин на 80 патронов, чтобы сделать полноценный пулемет. И, конечно же, глушитель банка. Он же дистанционный танцует и типа, побафает на 40%. Такую вот сборку чаще всего мне закидывали в комментарии ребята. Забегая немного вперед, хочу отметить, что она неплохая и вполне играбельная. Я надеюсь, все знают, какие минусы она несет за собой. Если нет, то смотрите поподробнее сейчас. перка кимба срезает урон и дистанцию поражения. Окей, это допустимые штрафы для сборочки дабл макарычей. Легкий курок одинарного действия также снижает урон по конечностям. автоматически Ствол тоже срезает, только уже коэффициент урона по всему персонажу. И еще до кучи разброс пуль при стрельбе от бедра добавляет, ни хреновенький, кстати. Глушитель банка мог бы нам помочь, но его баф дистанции на 2 с небольшим метра на самом первом отрезке мягко говоря, грустноват. Да и в целом, благодаря таким модулям, у нас парные макарычи превращаются в медленные травматы, стреляющие семечками со слабеньким уроном кстати не удивляйтесь что я говорю про вариацию с акимбо ибо на самом деле сила Макарыча, как ни странно именно в этом исполнении сольный макаров не имбень и конечно же не мета но как второстепенный пушкар для добива нормалек если конечно его правильно собрать а вот акимбо это уже полноценный close fight ствол который зайдет в любой комплект чтобы вас не мучить тестами которые я провел с пушкарем просто расскажу что и зачем я взял но откровенно говоря Мужики, ебать, я намучился, пока это все проверял. Я всего лишь тебя попрошу в знак благодарности, кулакич, да, подписку зарядить, потому что, ну, типа, что, я зря старался что ли. Так вот, начинается наша дискотека. Конечно же, с перка Акимба и супер-увеличного магазина. Думаю, здесь никаких вопросов у нас не должно возникнуть. Это маст хэв. По геймплею думаю вы заметили, что у меня установлены лазеры на кучность стрельбы от бедра. И вот на этом я хочу сделать особый акцент. Если вы поставите данный модуль, то уже активная дистанция стрельбы у вас увеличится за счет того, что кучность выстрелов будет лучше. Также вы лучше будете срезать и на ближней дистанции соперников, потому что пуля будет лететь не в молоко, а куда надо, в тушечку. Подобная тема работает и на дробовиках. Баф эти кучность улучшается ваншот потенциал. Следующий. Следующим шагом, как ни крути, нужно улучшать темп стрельбы. Причем это нужно делать не только для Акимбо вариации. Без таких бафов, Макароч очень проходной ствол, и в свою сборку я взял курок одинарного действия, который бафает на 26% темп стрельбы и, конечно, немножечко срезает урон по конечностям. И финальный, шикарный обвес для Акимбо Макарочи 308-миллиметровый ствол. Да-да-да, господа, не автоматический, а именно 308-й. Его мы берем не только ради небольшого бафа дистанции, а именно ради ускорения скорости пули. Такая характеристика здесь есть, но почему-то мало кто ее находит и вообще на нее смотрит. Кто, кстати, смотрел мой прошлый материал про ОЦ-9 и его прикола со стволами на скорость пули, то понимает, почему именно этот модуль я взял. Моя сборка выглядит вот так. Да, здесь нет автоматического ствола и всей любимой банки. Они попросту здесь не нужны, даже разработчики. Немного подсказывают и пишут про штраф кучности стрельбы от бедра в автоматическом стволе. Во всяком случае, господа, максимально рекомендую испытать данную сборку, она вас супер приятно удивит. А если дадите после тест-драйва обратную связь в комментариях, то вообще вам цены не будет. С сольным макарочем в принципе все более-менее понятно. Его нужно собирать чисто для саппорта и добивания соперника. Здесь нужно учитывать подвижность, скорость и конечно же темп стрельбы. особенно тем стрельбы, ибо второстепенное оружие нам в основном нужно, когда у противника осталось немного здоровья и мы его немножечко не добили, а наш основной ган на перезарядке. Сюда железно берем уже автоматический ствол с лазером на кучность. большой магазин нам здесь особо не пригодится, потому что это все-таки второстепенное оружие, а не мейн. У нас для супер супермейна есть Акимба вариация. Достаточно будет вполне вот этого магазина. Возьмите обязательно тяжелый курок, который немного режет темп стрельбы, но взамен улучшает урон по конечностям, то есть у нас немножечко выравнивается дамаг. Большую разницу в темпе стрельбы вы не заметите, зато эффективность и убойность повысится. Еще я установил монолитный глушитель для бафа дистанции, но тут я рекомендую вам поиграться. Лично мне не захотелось сильно замедлять пистолет данным модулем банка, поэтому чисто символически установил монолит. Просто потому, что вы понимаете, да, у меня автоматический ствол, я не могу поставить Ствол на скорость пули, поэтому здесь монолит. Короче, вы доперли. Макароч все равно в сольной вариации уступает Элкару. Хотя, вроде бы и нормалек, но не то, как говорится пальто. А вот Акимба вариация, ну просто мое почтение. Только с умом ее собирайте. Не могу сказать, что сейчас я как-то тригирую от людей с Акимба. Наверное, все-таки из-за того, что их супер просто контролить на дистанции. Но, как я и говорил ранее, в любой комплект это очень сильная вещь. Особенно, если вы играете на опорке и точках, вы буквально за снайпера можете в соло забирать точку. Рекомендую, короче говоря. Потому что, как ни странно, но в обозримом будущем такую хохаря пофиксят, поэтому юзайте пока юзайца и пишите в комментариях свой любимый пистолет в игре. Ну а с вами был Огнянский, подпишитесь на телегу, вообще будете супер-батьками. Все только начинается. Пока!